Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Нумизмат. И сегодня мы разберем разновидности двух рублей 1998 года чеканки. Данная монета чеканилась на обоих монетных дворах. По каталогу Александра Сташкиной питерский и московский варианты имеют... Две разновидности. Отличие их только в реверсе, где детали изображения могут быть удалены или приближены к канту. Разновидности с удаленными изображениями от канта попадаются реже, но все же отнести их нечасто нельзя, поэтому все разновидности имеют почти одинаковую стоимость. Санкт-Петербургский монетный двор. Различия по реверсу. Детали изображения отдалены от канта. Штемпель 1.1. Вторая разновидность – это детали изображения, приближены к канту. Штемпель 1.4. Московский монетный двор. Также различия по реверсу. Детали изображения отдалены от канта. Штепель 1.3. И детали изображения приближены к канту. Штепель 1.4. Стоят монеты в среднем состоянии свой номинал. Но если монета в идеальном состоянии, то стоимость может доходить до 200 рублей. Что касается браков. Например, брак 2 рубля 1998 года с хорошим небрачеканом был продан в 2014 году за 230 рублей. Выкус продали за 300 рублей. Монета со смещанием была продана в 2015 году за 162 рубля. Раскол стоит в пределах 500 рублей. Но единственный брак, за обладанием которого бросилось несколько нумизматов, значительно повышая ставки, это оказался брак с поворотом в 180 градусов. Она была оценена в 2600 рублей. Ну что ж, дамы и господа, я благодарю вас за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Делимся этим видео с друзьями и нумизматами, и не только. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю, до новых встреч.